как у «Динамо». мимо давай давай мимо. Я сказал, мимо. Мимо. Я сказал, мимо. давай давай забьют мимо мимо мимо тебе сказал давай давай воробей, э, И И воробей. Вот Сережа, тут я не слышу, блядь. Радости ваши. Давай, А про протек я молчу вообще на как раз ямки на Ямкин как раз там Сидят, вот ее там хотели О, Опа! Ничего в голове.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 да, ]Right да, а я уже не делаю, что делаю. Ла-ла-ла, я уже а там границ петушка, помните? Пошли. Пошли. Пошли. Пошли. Пошли. Пошли. Пошли.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 17. Как вы Я писал кармик и чего-то... Я не не Зачем ты его брыздил вперед? А он свободный,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 <Распределён> Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! пинка сходи! Давайте <плес> попробуем. <плес> <плес> Ну, ну, ну, ну <связывается> <И у> блядь! <связывается> <связывается> Давай! Давай! Давай! А Давай! Давай! Давай! Давай! Давай!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 Ты чего, утрен? Ты че утрен? Ты че утрен? Ты че утрен? Ты че утрен? Ты че вообще просто! Максим! Иди Максим, брат! Там вот ну, Давай, давай, давай! Я еду, отвечаю, блядь!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 Ту! Ой, блин! Ту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 и, Кирилл, у нас попала, понадобилась, понадобилась, понадобилась, понадобилась, понадобилась, понадобилась, понадобилась, понадобилась, понадобилась,